Если вам посчастливилось поймать на охоте фазана или же просто есть место, где его можно приобрести, то следует знать, что готовить фазана лучше целиком, любая дичь просто создана для запекания. Чтобы узнать, как приготовить фазана, запеченного целиком, достаточно просто прочесть этот пошаговый рецепт, в нем подробно изложено, как сделать это блюдо ароматным, вкусным и сытным мясо дичи прекрасно гармонирует с гарниром из картофеля а подавать его лучше со свежими овощами и зеленью список ингредиентов в конце видео в миску с высокими бортиками положите майонез влейте растительное масло соевый соус поперчите и положите листики розмарина все тщательно перемешайте тушку фазана вымойте и обсушите бумажными полотенцами хорошенько натрите ее получившимся маринадом и оставьте тушку в нем на пару часов в холодильнике. Периодически заглядывайте в холодильник и поливайте тушку маринадом, переворачивая ее с одной стороны на другую. Когда тушка фазана хорошенько промаринуется, оберните ее в несколько слоев в свиную внутреннюю жировую сетку. Картофель вымойте и очистите от кожуры, нарежьте его дольками и выложите в маринад, который у вас остался от фазана, хорошенько все перемешайте. Возьмите форму для запекания, в которой вы будете готовить блюдо, лучше, чтобы она была с антипригарным покрытием, выложите в нее картофель и присолите, на картофель положите тушку фазана, сверху щедро полейте остатками маринада. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Духовку разогрейте до 180 градусов, поставьте в нее форму с фазаном и картофелем, выпекайте полтора часа, периодически переворачивая фазана с одной стороны на другую, помешивая картофель и поливая ингредиенты выделившимся жирком. Ставим лайк и подписываемся. Нам понадобится Тушка фазана, 1 штука, картофель, 500 грамм, свиная внутренняя жировая сетка, 100-200 грамм, белое сухое вино, 100 миллилитров, майонез, 2-3 столовые ложек, соевый соус, 2-3 столовые ложек, оливковое масло, 1-2 столовые ложек, соль, перец черный молотый, розмарин, по вкусу. Количество порций 4-6. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Удачи!